Ну, здравствуйте, господа, и сегодняшняя тема, я ее считаю одной из самых важных, это тема, которая называется возражение, потому что у большинства новичков есть проблемы с тем, чтобы донести информацию до своего кандидата. И сегодня мы разберем основные базовые возражения, которые есть у новичков, с которыми сталкивается в основном именно новичок. Так вот, я рекомендую, во-первых, модель поведения скопировать в ответе на возражения, во-вторых, не пытаться на все возражения ответить, потому что это не всегда скрытый вопрос. Давайте начнем сначала. Зарабатывают в вашей компании или в сетевом маркетинге только верхушки. Сталкивались вы с таким возражением? Что вы обычно отвечали? Нет, это не так и так далее, понимаете, не надо бороться со злом, надо создавать добро. А, маркетинг план любой нормальной компании, в том числе и нашей, рассчитан так, что если вы приходите в бизнес на двадцатый год работы компании, вы сможете перегнать своего спонсора и своих всех спонсоров компания продумала маркетинговый план так что тот кто работает более эффективно и более правильно создает товарооборот он будет получать больше денег поэтому э, зарабатывать верхушки в основном это про финансовые пирамиды а нормальная классическая сетевая компания имеет маркетинговый план рассчитан так что зарабатывают те кто построил сетевую организацию другой вопрос что вы можете это видеть как пирамиду Понимаете, если вы не создаете товарооборот, то вы не будете верхушкой. Создаете товарооборот, вы будете той самой верхушкой. Просто есть низ организации, это конечные клиенты. Те, кому нужно чистить зубы, те, кому нужно пользоваться хорошим продуктом, который есть в нашей компании. Следующее возражение, с которым мы сталкиваемся. Я не буду пользоваться продуктом.